Белый айс летит Над белесым полезем летит Белорусский мотив Песни вереска, песни ракит, все земля приняла и за полку и ласку и пламя полыхал над землей небосвод как и я молодость моя.